На утро вода неприятна, и время ползет под натужась. На солнце расходятся пятна, а в душах сгущается ужас, и вид из окна стекленеет. Проносятся странные мысли. И как обстоит все на деле, уже невозможно исчислить. К полудню иная картинка, как будто и люди приятные. Гляди, как кормой крутит Нинка, Но мысли все так же невнятны. Душа рвется вызнать, где наши Засели, в каких кабинетах. В кафешке бифштекс в глине каши, как будто взрывчатка в брикетах. А к вечеру тени длиннее, приятно прохлада бокала, когда не отсутствие денег. И не дребезжанье вокала В кругу ресторанной эстрады, Не странные взгляды прохожих. Они выйти в люди и рады, Но резво берутся за ножик. Приятно бывать одиноким, Кругу захмелевших друзей. Они не вмещаются в строки И напоминают гусей. В конец обнаглели халдеи, Плевком разбавляют коньяк, И на сердце вдруг холодеет. Но век не исправить никак. И с Богом не договориться В иную эпоху пожить. Все ближе безликие лица, Все уже пространство души. От этих лиц в памяти Пятна. А впрочем, важна ли наружность? На утро вода неприятна, и время ползет под натужась.